Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. У нас очередной ролик э, в гостях у Бенуса. Вот, посмотрите, ой. Всем привет. посмотрите, как замерзает Европа. 13 ноября я привез из Франции хорошую погоду. Я вообще люблю это делать. И мы подходим, э, хотим посмотреть новые достижения Бенеса, что, что он делал с мая месяца, что? что он делал 8 лет. Я поставлю на Во-первых, смотрите, основное достижение Бенеса на данный момент времени, он вообще, помните, как он добыл планер за 10 евро? Вот сейчас он вообще бесплатный планер добыл, Бенес. Расскажи, как тебе вот это удалось. Ну как, как? Ты полетал на своем АСФ, я тоже такого захотел. Да, весной я летал на АСФ 27 и даже выиграл Кубок Балтики. Нет, настоящая история... Я искал прицепа для своего Груноубеви, потому что мы ехали в Польшу там летать на динамике. И с закрытым прицепом это намного удобнее. То есть не нужно обматывать пленкой? <свист> там... Да, да, да. да. И вот э, я искал такого прицепа. Ну, немец, э, мой друг, сказал, ну, слушай, э, с пустым прицепом будешь ехать э, тысячи километров. Давай я тебе планер подарю. <свист> <свист> вот так, друзья. <свист> Такой планер, который я купил за 2400 евро, Бенас добыл безвозмездно, то бишь даром. Вот, что значит хорошие связи Ну и хорошая репутация Я бы так сказал, репутация это Показ... лучше, Показываем высшего. Это стабилизатор СФ-27 Про полеты СФ-27 есть ролики На нашем канале, я надеюсь, что я смонтирую Крайний летный день, там где я был Над лесом на 400 метрах Друзья, драматический момент, я тут На низкой высоте над лесом, у меня 400 метров И конечно я тут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 ездит. Вот, бесплат... вы можете посмотреть, сколько стоит бесплатный планер. Ну, в смысле, как выглядит. Выглядит он прекрасно. Мы не будем выкатывать, чтобы сейчас там времени тратить. На фонаре там в одном месте микротрещинка. Но, в целом, вот его с ним ничего делать не надо. Единственное, мы сейчас покажем крылья, и Бенас объяснит, почему он хочет их перекрасить. Да? Закатываем. Закатываем. Прицеп крайне удачный. Мой прицеп... Э такой пленкой обтянут, который надо будет перетягивать. То есть мне нужно, чтобы прицеп дальше существовал, заказать новый тент. А Веносу ничего делать не нужно. У него прицеп из алюминиевого листа. Этому алюминиевому листу ничего не стало. Можно ободрать, покрасить его при желании, но в целом... А сколько тебе прицеп обошелся такой? А, тысячу, кажется. Тысячу? Ну, вообще за тысячу евро прекрасный прицеп. Очень удачный. Видите, листы алюминия, приклепанные. Много лет этому прицепу, я так думаю. Очень. Но он живой. Вот. Можно закатить СФ-27 и куда-нибудь ехать на полеты. А мы сейчас пойдем вот туда, за окошко. Видите, как тут все красиво. Когда я был маленьким, я заглядывал во всякие окошки. Иногда видел всякие красивости. Там там была станция, не станция ЮНУКТЕХНИКА, а был еще один домик. И там клеили ребята... И там ребята клеили модельки из э, вот этой переливающейся пленки, комнатные модели. Вот, и меня туда не пускали, я был еще маленьким, и я хоть смотрел через окошко, как они это делали, как все у них было красиво. Потом я даже участвовал в соревнованиях, даже третье место занял на республике. Так, а мы, святая святых... Игорь, ты меня застал. За, как это? Говорит. Я не убиралась. Да. Друзья, посмотрите, настоящий боевой бардак. Люди станут думать, что у меня всегда такой бардак. Не, не, не. Друзья, я поясню, почему так произошло. Бенас раньше был еще в одном помещении. Это помещение сейчас закрылось, и он переводит вещи с одного помещения в другое. А когда ты переводишь вещи, ну, и ты одновременно, вот Бенас... Строит еще какой то там хранилище для всякого шмурдюка. вот И поэтому тут еще лежит крыло, тут еще лежит еще что-то. Ну и в итоге все вот так вот выглядит. Вы не думайте. Обычно обычно Но. у него все более аккуратно. Надеюсь. расскажи про SF-27 свой. Что... Показала инспекция. А, ну, я боял, боялся, что... Вот, покажи, есть на краске такие вот трещины. Я сейчас покажу, где тут есть более вот да. яркое место. Я вот. очень боялся, что не, не было повреждений на фанеру. Фанере, И, да? Потому я вот э, так скоро принес кры крыло, узнал, что там внутри. И что показала инспекция, что внутри? И все хорошо. Вот э, эти планера, там, Шайба, флюкзакбау, имею в виду там все шпации, Берфальки, эсэфы, они все склеены э, с клеем, на резортинольном клее. И потому никакой расклейки у них Просто не бывает все, все инспекция показала что все хорошо нервирует твердый ну. ну вот этот клей друзья видите небольшой валик клею здесь есть. то есть всегда когда клеит правильно клеит планера никогда не бывает щели всегда нужно намазать клея чуть больше чтобы его выдавило через края и он остался и тогда видно что склеена хорошо как э, трещины выглядели вот-вот как трещина выглядит да вот, кажется, ну все, катастрофа, то есть это вот только на помойку сжечь. Ну, в да. большой авиации есть такая методика, если есть трещина, ты должен его, как правильно сказать, вышкурить. вышкурить да. сошкурить, сошкурить, сроль. чтобы посмотреть, не идет эта трещина там, в, глубину. в глубину. И вот у нас... Вот, вот, вот здесь тоже были трещины, вот все сошкурено, и здесь, на самом деле, вот я когтем здесь только потемнение дерева то есть она никоим образом не передается в структуру потому что дерево сверху покрыто было слоем ну, чего слоем э эпоксидка с этим микросферой. микросферы ну, чтобы... ну, своеобразный гелькоут что такое друзья гелькоут на планерах пластиковых Пос посмотрим из другой стороны это будет более видно вот видеть такие а, не... как... это, это вот для были да да да да да да, видно. Здесь очень много нервюр, получается, и профиль, реально крутой профиль, очень точный. Почему, собственно, этот планер летит, у него там качество 38, это ж вообще... Да, для... нет, 34. 34. Я увеличиваю сразу, на всякий случай. А я уже клей купил, буду клеить. оказалось, что... Мне не нужен клей. Кому нужен клей, можно продать очень хороший. Не, не, не, будем строить другой планер. Другой, да. Кстати, сразу... Сейчас я закончу и задам вопрос о другом планере. Друзья, так вот, что чтобы говорили про гилькод. По сути, вот эта вот деревянная технология, эта технология уже микс технологий с пластиковыми планерами. Потому что на пластиковых планерах... Тоже используется гель-код, некий жертвенный слой материала, который на который принимает на себя ультрафиолет, всякую гадость. Там бам, бам, бам. Вы видели, сколько у меня на принцессе уже всяких таких бамбочек. Я, честно говоря, прям ужасаюсь иногда, потому что взлетает аэропоезд, самолет с планером бам, кусочек там камня, бам еще, бам. И у меня вот такие сколы прям есть на крыле. Так вот, что, что в этом случае делать? Планер выкидывать? Нет, конечно. Все это сошкуривается. Это, конечно, адовая работа, потому что называется рефиниш. Она ну, в, в стеклянных планерах, но здесь, она тоже перекраска сошкуривается. Видите, еще не успел до конца все делать. И наносится снова новый слой, который будет опять работать там 10-20 лет. И дальше его можно сошкурить и так до бесконечности эксплуатировать планер. Если внутрь, там, внутри все хорошо, хорошо было проклеено, как вы видите здесь. Сколько это планеру лет получается? А, не скажу. 60... 64 -го года. Кажется. Ну, короче, много. То есть я так считать не умею. Много лет этому планеру, и, видите, как новый. Внутри структура, дерево. Дерево это природный композит, который... Если с ним обращаться аккуратно, он по ресурсу, в общем-то, вполне себе, это вообще, наверное, самый ресурсный материал. К слову, например, планера SK-13 деревянные и двухместные еще бегают по всей планете, прекрасно трудятся. А те же бланики э, заставляют э, менять, делать ремонт Леджерона, чтобы можно было продолжать полеты. И когда был запрет на бланики, то есть они все вышли, все из строя, вот осталось не так много планиров. Деревянные остались в Бертфельке. Ну, да, там э, получается да. Планера деревянные Пережили <свят> алюминиевые <свят> Ну понятно, что алюминиевые бланники Те же можно отремонтировать, они будут служить дальше Но сам факт, что с деревянными Де-факто особо ничего такого не случилось А все-таки у бланников нашлась вся проблема Я делал несколько роликов про это там Найдете сзади и что я могу сказать, вступали мы в споры, в полемику с людьми, которые говорят, да что ты там приводишь, да какая-то там фигня, да это все заговор европейцев против э, там, коллективного запада, против там, скрепных инженеров авиационных. Э, все это сделано для того, чтобы продать новые планера, дорогучие и так далее. Нет, друзья, новые планера, дорогучие и так далее, все равно покупают очередь на фирме «Шляйкер» 2 года, на фирме «Шимхерц» э, 3 года на двухместный планер. Тут вот, хотите купить двухместный планер, вы будете все равно держать 3 года. Поэтому в, в этом случае как бы, и до этого примерно то же самое было. То есть производств планерных достаточно мало, двухместных планеров делают мало, и все это достаточно дорого стоит, и, и так далее, и тому подобное. То есть никто не хотел никакой теории заговора, но ну, просто есть проблема в Ланжероне, ее нашли, и чтобы сохранить жизнь, сделали, рекомендовали определенный тип ремонта, который прекрасно делают э, производители этих планиров, но там на заводе можно бланик отремонтировать. Только вы понимаете, да, что почему это никто не будет делать, потому что бланики в той же, ну, берем Российской Федерации, они государственные, никто их на ремонт за 7 тысяч евро не повезет, вы на этом будете летать, и не дай бог, что-нибудь случится, и тогда закончится все и сразу. Это к вопросу о том, что лучше деревянный планер или металлический. Ну, в том смысле, что некоторые говорят, деревянный планер, до нем же убьешься. Шансов меньше. Да, Бенас? Да, да, могу подтвердить. Ой, Бенас... Кстати, я чуть друзья, тут не сломал. все. Бенас просто дипломированный специалист по клепке всего. Он вообще... Вот это его хобби, основная его на работу, он уезжает на какой-нибудь большой авиационный завод, и там Стараюсь пару месяцев зарабатывает деньги на весь год, да? Да, поэтому он знает, что такое металл. Я боюсь его. Боишься? Да, да, да, я боюсь его. Ну, там... Ну, Игорь все сказал уже. Зачем? Зачем, То есть дерево бояться как такового не надо. Если дерево хорошо сделано, это вечный материал. И, кстати, вопрос. Легко ли ремонтируется дерево? Конечно, потому что есть одно правило. Клеить на ус с углом 1 к 15. Углом 1 к 15. Есть ли какое-нибудь место, где на ус что-то склеено? Ну, вот здесь склеена фанера. Сейчас, друзья, вам покажу. Это повсюду такое. Ну... Вот здесь склеина фанера. Скажем так, эта толщина почти 2 миллиметра. Значит, но... 2 миллиметра, на 3, 3 сантиметра должна быть ну, длина. Такие так есть. Так есть, да. Такие есть. Скажем, поломал лонжерон. Угу. Берешь вот этот ус, а -а -а. делаешь, ну, если это лонжерон, свободно, свободно несущий крыло, берем этот ус ну, побольше, там один 20. 20 или 25, и все, склеиваешь этот лонжерон, и он будет держать столько же, когда выехал из завода, да. вот, никаких проблем. То есть, в принципе, даже лонжерон можно да, поменять? Да. Ну, если этот экспериментальный, ну, не сертифицированный планер, а так его можно чинить, ремонт, ремонт делает какие угодно. Что это за такие вот интересные детальки, Бенес? Это оригинал э, э, СГ38, 42 -го года. Ого. Да, есть у меня даже... Друзья, вы не думаете, что мы специально это положили сюда? Это Бен, У Бенеса бардак, а я в этом бардаке нахожу жемчужины. Ага. О, 1942 второй. Ну, и, и давайте я встану так, чтобы было видно. Может, мы это на заставку как раз ужахнем. жахнем. Планеры с 1942 года. Даже маленькие вот детальки. Тоже маркированные. Да, да, да, Это все оригинал. А это немецкое производство или да. Металлические покажи. Тоже штамп стоит. Да, конечно. Вот видите, друзья. Живая где-то. Где-то откуда-то. Вот, вот он, да. 1942. Ну вот, э, сам физоляж, сиденья, там все. Да. Вот, пожалуйста. Оригинальный G38. Они а оригинальные э, реплика. Ты, по-моему, сейчас ее перетянул, да? Да, да. Делал обтяжку. Mm. Выглядит красиво. Все как все грамотно сделано, видите, с отверстиями для, если вдруг, не дай бог, внутри конденсат, это я уже это все знаю. Ой, ой! Осторожно, не сломай капот а от Ил-2. А это бронеспинка от Ил-2? Не-не-не, это от моей лесопилки. Да, друзья, вот так ходишь, а где ты этот капот взял? Слушай, а он реально металлический. Да, да, да. Друзья, бронекапот. Это реально реальная толщина миллиметра 4 или 6. Офигеть! Где взял? У моего друга деревни, там собака спаланая. На капоте ты? На Там был этот аэродром, Нормандия, Ням у нас знаменитый. И там держались вот эти яки, ИЛ-2, и. Один э, потерял, ну, не знаю, там было что-то с моторами, он просто там недалеко упал, э, и, и вот так а и с... остался. Ну, а, а, а капот достался для собаки, ну, mm -hmm. да, ну зато вот есть, Так вот, СЖ-38, вот он собранный, перетянутый, да, и пойдет куда-то в работу, судя по всему будет летать ли скажу пожалуйста какие планы О, строй Ну, сперва сделать на соревнования, на соревнования этот планер чтобы тебя победить <сélок> <сélок> <сélок> <сélок> друзья я, я тоже иду вперед у меня 15 есть так, ну вот пошел, пошел пошел туман я думаю что Томасу надо меня отцеплять. Я сам это Есть, посадился. Ну там, вот он сбоку. Это же вентиляция. Сделай больше. Мы потеем Так он летает, мне нравится. Да, я вижу минус. Да, он поднимается, набирает высоту. Сейчас будет над нами проходить. Да не веревка. Оп. Вот такая штука. Что я могу сказать про планер. Планер совершенно волшебный, то есть он просто изумительно управляется. У него мягенькая-легенькая ручка. У него есть еще и закрылок. Что по ощущениям? Ну, смотрите, разгоняется прекрасно планер. Вот, вот скорость 100, 20. Ручкой перекладывается. Очень мягкие педали, то есть настолько настолько педали мягкие, что просто вот диву даешься, настолько легенькое такое управление, ручка совершенно нежное. Ну вот я в восторге, друзья, пусть меня поснимают, я вам расскажу. Что мои первые мои впечатления от планера, от планера 15 э, он крайне приятен, то есть пилотировать его реально одно удовольствие и э, даже не знаю, чем это сравнить. То есть, Такая легенькая, легенькая ручка, но даже не ручка впечатляет, а просто наилегчайшая, просто под кушинка педали. Я попробую сейчас выпустить закрылок. Вот, я выпустил закрылок, планер прям спух. И скорость у меня сейчас не поверить. Вот, 60 километров в час. И сейчас я вот 3-4 недели буду в Литве, буду попытаться приспособить свой прицеп от АСК-21. Крытый, красивый, классный прицеп польского производства, приспособить для перевозки а 15 чтобы он жил в домике красивеньком, чтобы ему не было плохо. Да, а я надеюсь, что в каждый день ты будешь вернуться в аэродром в этом прицепе. Да. С площадок. Не, не, не. зачем такое друзьям желать? Ну, Бену, все можно, друзья? Он мне, смотри, что подарил. Нервюру. Давай, мне дари быстро на камеру. Вот, смотрите, что он мне торжественно дарит. Игорь. Дарю я тебе этот шпангаут на память от моего первого попытка сделать Бро 10. Супер! я хочу! Это вопрос о планах. Это Бенес, будучи глубокой юности, задумал сделать Бро 10 и еще не имея такого мощного опыта, как сейчас, надел кучу деталей. Ну я почти ну, там собрал э, фюзеляж. Это, кстати, вот. руль направления от него, да? Да, он получился, все хорошо. С ним его можно использовать. У него было две версии: вторая чуть повыше, повыше. повыше побольше, чтобы удержаться в динамике. И здесь вот есть шпангауты, они у меня, скажем так, не получилась форма, я собрал весь фюзеляж, но там оказалось, что эти стрингеры, они так угу. не, не входят, так гладко. и Получается э -э все криво. Да, да, да, да. И... Ну, я просто поверил чертежам, которые есть. Их сперва было надо переделать, как положено. Сейчас у тебя, я так понимаю, что уже 3D-модель есть. И... Да, да, да, все, все подготовлено. Некоторые нервюры, сейчас покажем, уже готовые. Вот здесь это тоже старый шпангаут. Это был маленький планер, очень маленький. Друзья, вот как вы думаете, напишите в комментариях, поместится ли Бенос в этот планер? Вот это, вот это в пангоут, в котором он должен сидеть. Да у тебя плечи шире. Ну да. А плечи, это... плечи наружу торчат? Не, не совсем они должны быть вот так вот. Ну-ка, приложи-ка еще разочек. Ну, Бенос... Я не знаю, как ты влезешь в него. Увидите. Кстати, кстати, если здесь положишь этот главный шпангаут от бро 9, они одинаковые. Одинаковые? Ну, бро 9 влазит. Ну. Я даже оставлю кусочек из нашего ролика. Бенес, ты расскажи в воздухе, пожалуйста, как ты придумал этот планер? Я тестирует на себе Бенес боксеровщика ученика.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 Значит так, будем э, сперва делать кабину. А, потом, потом ты решишь, может быть, от, от оригинала чуть-чуть отойти, да? Ну, так, ну, я, друзья, возьму себе э, это от, от юного Бенеса обязательно автограф поставлю себе и повешу дома. Потому что у меня будет кусочек тоже истории. Так, так вот, получается... Э, Следующий твой планер ты планируешь Бро 10. Бро -10, 10, да. А почему да. и на он? Хулиганы в одиночке не ходят. Они бывают вдвоем. И так бывало, что в Литве, когда летал Бро 9, с ним всегда был Бро 10. Это первый планер, который проходил ледные исп... испытания после войны для массового производства. Это был там, не какой-нибудь Антоновский планер, а это был литовский БРО-10. Но по всякими причинами там было так, что его не стали э, делать, э, Игорь, э, э, там... Там были, были запреты, да. Сейчас. Можно я? Можно я? Да. Я, как, как, как я самый главный анархист, друзья, меня всегда беносу я всегда вставляю в Бенуса фразу, что литовцы всегда были далеко от власти и всегда хулиганили. Он прям сказал тогда идеально. И это именно тот же вариант, что планер был сделан маленький, красивый, компактный, классно летал. Должен был летать со всяких холмиков, как и БРО-9-Йогас. А причина всего этого хулиганства, почему же нужно было хулиганить, почему нельзя было просто брать и летать? Да потому что один смелый человек взял и улетел на ПО-2 за границу, и за этого дядечка Сталин решил, что закрыть всем к чертовой матери 300 километров от границы все полеты. И действительно, ну и сами полеты не нужны. Что у нас уже? Раньше планера нужны для чего? Десант куда-нибудь посадить? В современной армии нужен десант? Да уже вертолеты там появляются скоро, или еще что-то, или еще что-то. Уже типа не нужно, уже самолетов можно бросать. Короче, необходимость яркая планиризма вроде как ушла. Ну и поэтому после войны им было не до него, и там сделали планер. Ну и, в общем, пусть будет, но делать его не стали. Ресурсы на другой были нужны. Поэтому, когда говорят, что там вся забота молодежи еще о чем-то, еще о чем-то, еще о чем-то, да, но это было потом, это как бы был момент исчезающий. А потом, да, мы опять развили, чтобы было так сказать, запас прочности для будущих там возможных войн и еще чего-то, еще чего-то. То 49 год. Никогда государство о том, чтобы люди классно проводили время, релаксировали, да, было возможно всем летать, но цели государства были абсолютно не для того, чтобы там воспитывать молодежи к чувству прекрасному. Прагматичная цель – готовить максимально большое количество летчиков, техников и всего остального, водителей, опять же, для того, чтобы если вдруг завтра война, то победить всех. Поэтому не нужно... Верить в сказки. Ты, как, Бенес, а ты веришь в сказки? Ну, некоторые. Некоторые. Ты, э, лучше делать сказку самим, мне кажется, да? Да, как, да, да, конечно. Как те, которые хулиганили. Так вот, Бро-10, э, я надеюсь, что он будет такой... Веселый, скажем так, как и Бро-9, как и Жогас, потому что, когда смотришь фотографии, он, он очень маленький, у него длина крылей 11 метров, и когда смотришь фотографии, когда стоит там Бро-10 возле Бро-9, он почти под крылом стоит Бро-9, <laughs> а качество лучше, ну, посмотрим, как будет. Это ничего? Это э, форма для нервюра э, Бро-10. Бро, бро ага, так ты уже, получается, кучу всего наподготавливал. Да-да-да, да. это такие же самые нервюры, как и э, на йогасе. Э, это r 3 профиль, я насколько да, понимаю. Это, да, это r 3 э, э, История этого планера такова. Перед войной не сделал Бро-3. Это был Пукас, не знаю, как перевести. Пушок? пушок, да, он был очень легкий, очень красивый. Масса его, кажется, 73 килограмма, если не вру. Но первый вариант там был очень маленький, потому что не сам был очень маленького роста. И даже нормальные пилоты там не могли садиться, даже смеялись, что если кто-нибудь другой садится в планер, когда он дышит, так и фанера. Тогда он сделал пару таких же самых планеров, но с кабинами чуть-чуть больше. Назвали его их «Ара Сигирюнас». Планер был очень успешен. И Ошкини спроектировал, скажем так, прототип «Брод-10». Ну, побольше, крылья там, 10 или 11 метров, назывался он «Пукас-2» но ну, пришла война он этого проекта не завершил но когда вернулся с лагеря в 1949 он сделал этот Бро 10 ну, взял этот отечественный профиль R3 потому что Göttingen уже только враги использовали и вот сделал такой успешный планер Сделал кабину побольше, и он был, скажем так, первым планером в Литве, на котором после войны уже летали в термиках с лебёдкой. Ну, когда уже запрет сняли на эти 300 километров? Да? Нет, пока не... То есть в тихую? тихую, да. да. Друзья, вы говорите, в Советском Союзе нельзя было, так сказать, втихую летать. Вот брали и летали, там, пока никто не видит. Так я могу сказать больше. Когда я летал в Российской Федерации, это было уже волшеблено. Я летал там на планирочке на Твинастер, и благополучно, ну, мы еще так не успели немножко нанести на его регистрацию, ввезя его абсолютно нормально. И... На тот момент я решил думать, думаю, дай думаю, дуну туда, куда, вряд ли когда нибудь куда-нибудь слетаю. И я вот мимо аэродрома в Ржеве, где были там всякие самолеты военные, Миги там или еще что-то, аккуратненько так бочком, я аэродром видел, все, все там прекрасно было по руслу Волги, виляя между каких-то древних заброшенных складов и даже не представлять, там вот в лесу смотришь, километр на 3-4 километра, такая хрень застроенная, Такими, склад... ну, такими штуками, там видно, что дома были когда-то, склады. И вот видно, что в нов... еще к краю склады еще живые, а ближе к лесу там уже вообще там все вот эти березами порастает. И таких кусков я там находил тучу. Как меня не сбили, я не знаю. Ну, всем было пофиг. и В принципе, я так понимаю, что как то обороноспособность, например, на том же уровне и висит, что летит там планер, виден как стая птиц, никто него внимания не обращает. Ну и, в общем, летел, я там прилетел до... Половину дистанции до Питера, то есть мне оставалось до Санкт-Петербурга, 300 километров. Там я развернулся, то есть я в Селигер пролетел, еще, еще, еще, еще. Там развернулся, вернулся назад, 760 километров. По-моему, маршрут получился в сумме. Вот так вот можно было летать. и Потом я под Тверью летал, над болотами. общем, Когда система не дает тебе возможности летать легально, ты в какой-то момент кладешь болт, смотришь, что ничего, наказания за это нет, и начинаешь просто летать, как хочешь. Понятно, что когда это заканчивается, когда-нибудь и делать так не нужно, но к тому, что вот эти ограничения все все нельзя, все нельзя, все нельзя, люди все равно будут это делать. То есть нужно делать не ограничения жесткие, а нужно давать людям возможность пройти весь бюрократический квест и летать легально. Тогда они будут нарушать так, как некоторые это нарушают. Да? Да. <смех> Но ты меня радуешь тем, что люди всегда остаются людьми. То есть мне больше всего вот это нравится. Что э, да. как вот твоя фраза <смех> всегда <смех> хулиганили, и она прям вселяет в меня оптимизм, веру в человечество. Так и есть. Да. Что, на чем мы остановились на нервюре? Пару реверс, а, сделал. Профилер, кстати, чем интересен Тем, что, допустим, Р -р его в, использовали тихо. На самолете короткого взлета и посадки, посадки Шторг. Русский профиль Немцы использовали в своих целях, потому что профиль действительно Ну, законы аэродинамики не обманешь И профиль действительно удачный Он очень имеет высокую несущую способность То есть на малых скоростях хорошо работает Поэтому вот для Некоторого типа летательных аппаратов Он прекрасен Даже есть история, про, когда Антонову Дали копировать шторг и он, собственно, его копировал в Каунусе, насколько я понимаю. Да, да. Они в калнусе строили. Да. То... Кстати, в Каунусе, в Каунусе была мастерская, чтобы чинить самолеты из Восточного фронта. Там всякие генкели, юнкерсы. И главный директор, как это по-русски сказать, по качеству... А, э... по контролю за качеством. Да, знаете, кто был? Ошкинис. Удивительно, как его не посадили на долгие годы. Ну, его посадили. Он был в лагере Подольске полгода, кажется. Потом, видимо, подписал некоторые бумажки и был освобожден под будущую работу. Ой, вот оно. Так, да это видно вот нервюры э, бро, бро 10 э, последний профиль это симметрические переходит угу. на наса 0,06. То есть такой хитрый хитрая конструкция ну, да -да -да. микс профилей микс профилей ну, тоже скручение как и э, у бро 9 -го. Так что противоштопорные угу. устойчивости. Да, то есть отрицательная динамическая крутка. Да, да, будет, очень будет хорошая, хорошая. Почему я вспомнил еще историю про r 3 профиль Ну, просто моя одна из любимейших книжек Олега Константинича Антонова 10 раз сначала. Про то, как реально человек 10 раз сначала начинал многие вещи и там, ну, жизнь, кстати, можно сказать, кстати. свою. — Я хочу книжку. — Книжку? — Книжку здесь, про Антонова. Здесь... Новая книжка Но... про Антонова и его планиров. Есть новая книжка какая-то. — Кто там. выпустил? — В Украине, кажется. Да. да. Друзья, товарищи подписчики, добудьте нам две книжки, долгу не останемся. Венус и мне. Я просто реально, как вот, если у человека есть кумир, у меня их не так много.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 у меня много кумиров, ну не то, что много, я просто очень уважаю, скажем так, какое-то количество людей, которых всегда хочу видеть в качестве примера. Я их уже назвал, это Клаус среди них. Ну вот Олег Константинович, это один из них, и я прочитал очень много его, ну это человек с большой буквы, если они читали биографию, в чем биография настолько не дает, сколько чтение его книг потому что там есть его душа, и ты видишь, насколько это многогранный и, главное, очень этичный человек, который ну, по ряду причин не мог бороться с системой, но он никогда не был. За тот дурало, дур, дуралобизм, дуроломство, вот это засилье запретов, он же всю жизнь боролся для того, чтобы хотел сделать легкий классный самолетик. Сначала он там был трехместный, потом четырех, потом пяти. И все это время его идею гробили, потому что она никому в Советском Союзе не была, не нужна. А у него была мечта вот сделать авиетку, то есть вот такую маленькую штуку с мотором. То, -то что сейчас вот делают вот эти вот двухместные самолетики классно летающие. Ой. столько вот всего мог сделать человек еще хорошего помимо того что сделал кто не читал 10 раз сначала рекомендую категорически почитать а новую книжку нам нужно добыть антон уже искал у нас эвакуировался там буквально последний момент они на какой-то грузовике мучались там между всяких там он вот в 10 раз сначала описывает этот кусок он же как раз сделал вот копию этого шторха и она вроде как отлично полетела, и все, и должны были его делать, там санитарный самолет, еще чего-то. И вот как раз он, во время начала, началась война, и они ели там успели эвакуироваться в Москву, потом с Москвы эвакуировали ага. завод с на планерный куда-то, начали планера строить. Кстати, об эффективности системы. В Тушино был планерный завод, который до 1938 года строил планера. И много. Это было один, а два, потом всякие там более спортивные версии. И в 1938 году руководство страны решило, что планиризм, наверное, уже не нужен. Там. И благополучный планерный завод закрыли. Начали, наверное, вместе строить что-то там другое. Это все не получилось, не заработало. Ну, короче, угробили рабочее производство. Дальше в 1941 вспомнили, что ой, у нас же был планерный завод, можно было бы строить планира, даже есть специалисты. Собрали по всей стране вывезли эвакуацию куда-то и дальше начали под Новосибирск, по-моему. И дальше начали строить что-то еще. То есть, ну, делали уже десантные планера, которые были нужны. То есть вот эффективность э, системы, ну, была вот КПД ее, был очень страшный. То есть вот все вот эти успехи, они за счет адского ресурса, в отвратительной, в жуткой жизни людей, которых просто вот... Э, ладно жили в плохих условиях. Вы еще и представьте, что человек строил мечту, делал завод, э, все получилось, он все наладил. То есть он после института, фактически, его сразу же сделали директором завода Антонова. И вот он сделал, и потом по решению чего-то пираем, говорят, а все, то, что ты делал, уже не нужно, значит, все. Это, ад. И то, что человек остался э, работать, э, ну, у него, видимо, другого выхода нету. То есть вот это настоящий до, там, не знаю, Тысячи процентов, наверное, как там говорят, 140 процентов бывает на выборах. Ты вот, вот, тоже, до тысячи процентов настоящий там, человек с большой буквой. и можно сказать слово, наверное, патриот, если оно там... Ну, я бы я бы его не использовал, я бы сказал человек, человек, который заботится о людях, которые окружают, и, наверное, стране, в которой он живет, настоящий человек. Вот. И жалко, что система как раз таких, ну, часто не ценит. И там Королев в тюрьме, Но, да. там, Туполев в тюрьме... И О, так далее. Ля, ля, ля. Вот. Красота. А что, сзади бе нас там К4. А, К4, да. Долгострой. Долго, дол дол дол Долго Но Бенас, у него основной принцип обязательно заканчивать все, что он начал. Вот поэтому я думаю, друзья, давайте мы пожелаем Бенасу... я что-то сломал Бенас. Это не отдел дома. Друзья, давайте от всей души пожелаем Бенасу удачи, чтобы он закончил все свои проекты, а он пока ни одного еще не похоронил. Все доделывает. И... Будем ждать очередного замечательного ролика с Бенусом. До новых встреч, Евгений! Друзья, ну погода становится только лучше. 13 ноября. Тепло. Видите? Европа замерзает. Европа замерзает. Ой. Я вам поясню, друзья, почему мы ржем над этим, потому что есть знакомые, которые пишут Бенусу и пишут мне, что, ну прям ну из России, что как же вы там, у вас же там вообще кирдык, у вас вы там замерзаете, у вас там, э, если кто там, ЛГБТ на каждом углу вас пытается... С, вот... с, Калининград, с Калининградом <с гранатами бросаемся. Да? В Калининград гранатами? Да. Друзья, ну Бенус, что Бенус подходит с гранатой через Калининградскую границу бросает туда что-нибудь. Ну вот, я скажу, что не так. <смех> Меньше смотрите телевизор, больше смотрите позитивные ролики с канала «Мечта летать». Мы вам покажем, как есть на самом деле. А на самом деле все хорошо. Совершенно секретно перед прочтением сжечь, <смех> Друзья, посмотрите, какую раритетную штуку я нашел. Ну, Бенес нашел, естественно. Это 1939 года, довоенный шпионский отчет. Такой шпионской всякой деятельности. Какие новые технологии там где-то в Америке подсмотрели. Или еще где-нибудь. Это немецкая издание, видите, вот это вот совершенно секретно перед прочтением сжечь, а это Министерство авиации э, Германии. И что это такое вообще было? Это вот в Литве перед войной, 1939 год, были такие вот, как это называть, Бенус? Ну, сборники? Да, журналов. Тех, тех, технические сборники для инженеров, чтобы, так сказать, учиться что-то делать. И потом... Оказалось, что после войны, в сорок пятом году, все это дело вывезли. Вот смотрите, здесь есть штампик ЦАГИ. О, там еще что-то. И потом ЦАГИ в каком-то году залило, уже более-менее современное время, когда как раз фабрика, вот эта вот, которая делала в Литве, планера ЛАК, создавалась, то выездили цаги просили каких-нибудь там посчитать что-нибудь расчетов. Но те говорят, ну вот хотите, вот это вот забирайте. Вот это нам уже все совсем не надо, это вот только в помойку выбрасывать. Это все вернулось в Литву, ну и потом оказалось у Бенса. Видите, какой странный путь. Изначально вот этих вот томов, тут их много красивейших, да? Тоже цаги, да. That's it.